Я вошел сюда с помощью двери, Я пришел сюда с помощью ног. Я пришел, чтобы опять восхититься Совершенством железных дорог. Даже странно подумать, что раньше Каждый шел, как хотел, а теперь Паровоз, как мессия, несет нас вперед по пути. Из Калинина в Тверь, Проводница просто как Джаконда, И питье у ней слаще, чем мед, И она отвечает за качество шпал, И что никто никогда не умрет. Между нами я знал ее раньше. Рядом с ней отдыхал дикий зверь, а теперь она стелет не жене, чем пух по пути из калинина в трей. Вниз зарубает вивальди и музыка летит меж дерев В сером золотом тендере вместо угля души тургеневских дев В стопудовом чугунном окладе Бога избранный хочешь проверить этот поезд. Летит как апостольский чин по пути из Калинина в Тверь. Не смотри, что моя речь невнятна, и я не аутентично одет. Я пришел, чтобы сделать приятно и еще соблюсти свой обед. Если все хорошо, так и бог с ним, Но я один знаю, как открыть дверь. Если ты спросишь себя, На хрена мы летим по пути Из Калина в дверь?